разреши твои аплодисменты считать за принятие моего предложения. Какого предложения? Ты писатель, много писал о фронте. Почему бы тебе писать о тыле? Пьесу или повесть? Ну, вот хотя бы о, о наших трудовых резервах. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ну, что? Ну, тебе как директору краснознаменного вместе <связь> научиться... Ну, я п... понимаю, ты же патриот своих воспитников, правда? Ну, тебе было бы это очень интересно, а вот широкой публике... Ты абсолютно не прав. А почему ты думаешь, что нашей широкой публике будет неинтересно знать побольше о нашей молодежи, о новом пополнении рабочего класса? Ведь это одна из интереснейших страниц из истории войны и победы. Созданная по мудрому сталинскому указанию, система государственных трудовых резервов играет огромную роль в разрешении проблемы подбора и подготовки новых рабочих кадров. В Кообраку со старыми кадровыми рабочими металлообрабатывающих машиностроительных заводов на передовой линии военной промышленности трудится армия молодых металлистов. За годы войны школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища дали промышленности и транспорту 2 миллиона рабочих. Среди них миллион металлистов, 400 тысяч строителей, 200 тысяч горняков. Самоотверженный героический труд на благо Родины закаляет молодое рабочее поколение. Правительства рассматривают государственные трудовые резервы как важное звено в обороне страны. Молодежь оправдывает это доверие делом, отличной учебой, бесперебойным и четким выполнением заказов фронта. Вот что пишут им бойцы с фронта. Спасибо вам, молодые товарищи. Если все вы будете и дальше так работать, то мы уверены, что наши новые заказы фронт получит в срок и хорошего качества. Красная армия бьет на фронте проклятых немцев, а вы помогаете ей по мере своих молодых сил, и победа будет за нами. А ты говоришь, неинтересно. Нет, я понимаю, это важная тема, очень интересная, но, к сожалению, я сейчас... Чем это? Мне заказали сценарий одного музыкального кинофильма. Так вот я тебе и даю тему для твоего сценария. Для сценария нужен... Нужен целый ряд комедийных и трогательных ситуаций, которые бы в соединении с музыкальными номерами могли бы создать очень интересное кинопредставление. Ну а почему ты думаешь, что в жизни ремесленных училищ, особенно в области самодеятельности, ты не можешь найти всего того, о чем ты говоришь? Выступает учащийся ремесленного училища Олег Бобров. Он исполнит московский вальс, музыка Анатолия Лепина. Улица шумом встречала, Зинела бульваров литва, Супая подслозы и вокзала, Шептали мы здравствуй, Москва, Мы идем, мы поем, По бульварах, как не Мы идем, мы поем, И москва умывает, она. Косинеющий доли остался наш город родной. Там часто мы вместе мечтали о радостной встрече с Москвой. Мы идем и поем по бульварах. рассказать тебе одну историю. Какую историю? Вот хотя бы историю этого баяна. По-моему, это хороший материал для твоей музыкальной комедии. А так интересно рассказывай. В одном из небольших городков, ну, назовем его Дольском, в Мессинном третий раз получило переходящие красный знак. И вот на торжественном вечере Мальчикам были вручены денежные премии, и там же было объявлено, что в скором времени в Москве будет происходить смотр художественной самодеятельности, вот на котором мы с тобой присутствуем. Им объяснили, что лучшие из них, танцоры, певцы, музыканты, поэты, поедут в Москву. И ты вот представь себе эту ночь в общежитии мальчиков. Эту ночь мальчишеских надежд и взволнованных разговоров. Шутка ли сказать, из далекого Дольска счастливые обладатели талантов поедут в столицу Советского Союза, еще никогда ими не виданную, но родную и любимую Москву. Ты только представь себе эту бессонную, вы ребята, можете поедете в Москву. А меня обязательно не возьмут. Куда я там с губной гармошкой? В Москве лауреаты на двух роялях сразу играют. И то другой распишут. Концерт прошел бледно. Эх, был бы у меня баян, другое дело. А это что? А ты на баяне умеешь? У меня свой был, Вяцкий, со старшим братом и пополам. Куда же ты его девал? Да вот когда брата на фронт отправляли. Мы с ним жребия кидали, кому Баян. И ты проиграл? Нет, выиграл. Так где же Баян? У брата. Так ты же выиграл. Выиграл, выиграл. Как же я мог брата без Баяна на фронт отпустить? Это правильно. Конечно, правильно. А теперь в Москва-то фукнула. И Сергей Сергеевич что сказал? В Москву посылать будут самых талантливых. А здесь, на губной гармошке, какой может быть талант? Очень может быть. Тут все дело в чертах характера. Вот мне лично очень понравилась одна черта характера у голландского художника Вицента Ван Голл. Он был очень бедный, у него даже не было денег, чтобы купить все красок. Но у него была такая черта характера, что он верил в свой талант. И вот он решает, не пропадать жему с таким громадным талантов из-за каких-то красок и начинает рисовать картины кофейный гущей. И хорошие картины у него получались. Ясное дело, хороший, раз в серию попал. какую серию? В серию «Жизнь замечательных людей». А ты что, всю серию прочитал? Да нет, у нас в библиотеке всего 12 выпусков. Про Липина нет, про Кутузова что? нет, про нет. А в Америгове-Спуче больше половины страниц не хватает. Вот если попаду в Москву, так сразу накуплю книг про всех замечательных людей. В Москве замечательные люди просто так по улицам ходят. Одну минутку, ребята. Представьте себе, идем мы это, по Красной площади... И вдруг нам навстречу Покрышкин. трижды Герой Советского Союза. Шушаков, -шу вполне -шу. ну, может быть. Коля, Коль, прости стих, который сочинен дальше. Да ну нет, не буду, не буду. Прости! Прости! Прости! Ну ладно. Москва, Москва. чудесная столица. Трем величавой, улицы, мосты, Как раннюю весной с юга птицы, К Москве летят заветные мечты. Вот чудный город, мы тебя увидим, По улицам твоим пойдем бродить, На площадь красную волну выйдем В тот миг, когда куранты будут пить. Ну, дальше я еще, ребят, не написал. Здорово, вот и получается. Что, ребят, мой срази там? Вот там лед Колька. И тот попадет в серию. Свободная вещь. Жизнь и творчество замечательного человека Николая Леонова. Три рубля 60 копеек. Без переплета. А почему итог, ребят? Вот выучится кто-нибудь стишки писать. Ну, скажем, Пушкин, Маяковский или Колька Леонов И сразу нечто выделяющееся. А тут у Станка пьешься и никто тебе слова не скажет. А Стаханов? Такая же знаменитость. Но ну, а что касается Пушкина, Такой может потому и Пушкин, что по-стахановски над стихами работать. А ты, Борис, поработай у Станка по-пушкински. Может быть, и тебе когда памятник поставят. Да Я вам серьезно, вы мне шут. Коль, а Коль, а в Москве сколько памятников? В Москве-то? Я лично знаю пять штук. Пушкину раз. Гоголя. Да-да, Гоголю два, Минину три, Пожарскому четыре, Тимирязеву пять. Тимирязев кто это? А ты раз не смотрел кино, профессор Полежаев? Какой Полежаев? Ну, Черкасов. Черкасов, это Да нет, длинный, Александр Невский. Это же Иван Грозный. Ну да, вот он и есть Тимирязев. Теперь понятно. Вот ну, так и говорили, что это депутат Балтики. Ну, москвичи, пошли в спад. Пошли. Подождите, ребята, очень и мне в Москву хочется. Проверьте меня, может, у меня какой талант найдется? Да какой тут может быть талант? Ты же у нас боксёр. Да ты, Федя не огорчайся. Будет в Москве физкультурный смотр тебя и пошлют. Ты только тренируйся побольше. В ты то дело, тренироваться нескольких. Все боятся. Да ну. Ей-богу, с виду, что очень маленький. Удар говорят, а потом отвечай. Трусы. для да перчатка всего одна. Ну, кто в Москву поедет, тебе целую пару. Я за перчатки все время не пожалею. А я, например, велосипед куплю, а я вчера в комиссионном магазине присмотрел себе фотоаппарат 9 на 12. А я решил свои деньги не тратить. А что ты с ними будешь делать? Я их оставил до Москвы, и они у меня лежат как особенные, неприкосновенные московские деньги. Это правильно. Я тоже тогда не буду тратить. Ну, по рукам, ребят? По рукам? Ну что, разве плохое начало для сценария? Да тебе так сразу трудно сказать. Нет, вот ты мне обещал историю про Баяна. Всему свой черед, дойдем и до Баяна. Но для этого придется тебе отправиться со мной из Дольска в другой небольшой районный городок. ну поехали. Где проживал старый кадровый рабочий Никанор Иванович Никаноров со своей внучкой Таней. Никанор Иванович сильно болел. И, конечно, заводоуправление послало к старику, чтобы узнать, в чем он нуждается. Но к великому удивлению расторопного Орсовца... Он застал совершенно неожиданную картину. Войдите. Танюшенька, здравствуйте. Я к Никону Ивановичу Любовичу. Ну, я. Он спит, и в доктор будить не велел, пока места не проснется. Что ты говоришь? А вы ему что-нибудь передать хотите? Да, вот хочу передать. <связь> Хорошая корочка. Ну да нет, собственно говоря, мне передавать ему нечего. Скажи просто, что весь завод ему кланяется, желает скорейшего выздоровления и возвращения на работу. Большое спасибо, Привет. обязательно. Ну, спасибо, девочка, до свидания. Ну, совсем как в мирное время. Ну, здрасте, пожалуйста. Три куска сахара кладет. Откуда это у тебя все берется? Вы кушайте, дедушка. Да так прямо и сказал. Питание, питание, питание. Откуда это я все у тебя спрашиваю? Это дяденька завода принес. Такой толстый. Ах вот оно что. Ну что ж, ничего нет удивительного. Сейчас тип 40 лет на одном и том же месте проработал. Вот. И не забыли старика. И долго это я так провалялся -то? Три недели, дедушка. Без всякого сознания лежали. О, ну, ничего, ничего. Как говорится, не вышел номер. Старик не помер. Вот а? ведь он какой, Никанор Иванович. Не захотел квартиру менять. Неправильно. правильно. О. Смотри, как у нас здесь хорошо, сухо, светло, все на своем месте стоит. Таня, Таня! Что, дедушка? А где Боян? Вот он, дедушка. Ох, ты, как меня перепугало, почему он у тебя не на месте стоит? Я, да, я, да я, с него, дедушка, пыль стирала. Могла бы стирать, не снимая. А то уронила бы О, ты ведь знаешь, какую он для меня цену имеет. Знаю, дедушка. Да вот только понять не могу. Играть вы на нем не играете, а так дорожите. О, милый, это цельная история. ну садись сюда. Давно я тебе хотел рассказать. Да все, думаю, малаич, не поймешь. Здорово, дедушка, мне уж через 10 месяцев 14 лет будет. Ну, старушка, слушай, было это лет сорок тому назад. Приехал я из голодной деревни в город, темным, как дремучий лес, пареньком. Я тогда чуть постарше тебя был. И знал я тогда только пить, есть, да лапте плесью. Вот и все мое тогдашнее образование. И на великое мое счастье встретился мне Константин Николаевич Златогоров. Он в паровозном депо, ремонтном лесом работал. И взял он меня к себе в подручные. И поступил со мной, как Господь Бог с Адамом. Сделал из меня человека. Дал мне дураку. Некоторые понятия И произвел меня честь честью В рабочий класс Привязался я к нему Как щенок к хозяину Зато и он бывало говорил Много у меня говорит Друзей, приятелев Никонор Но задушевных только двое Ты Да боя Ох и веселый человек был, куда не пойдет, всюду с баяном. Да, а то она и веселых людей любит. Было это в 1905 году. Убили Константина. А он мне и сказал... Чего говорит Никанор, — и не такие люди за рабочий класс умирали. Отдал он мне свой баян и говорит, — может, сам научишься, а не научишься, отдашь стоящему человеку. Не плачь!» А я тогда и не плакал. У меня от горя слез не было. Давно это было, а вот помню все до самой мелкой мелкости. Вот одну только запамятовал, какую он перед смертью песню пел. Эх, Костя, Костя. Ты вон открой кто смотри да? Посмотри, там его фотография наклее. Случилось-то. Да подождите же выиграть, я вас отдельно спрашиваю. Что ты, девочка, дурная или да? Да ведь должен же кто-нибудь знать, где он живет. Вот придет Дед Мороз, он здесь при клубе давно работает, его и спроси, а пока встань в сторонку и обожди. Ведь если каждый будет музыкантом руками трогать, что же у нас получится? Сунгур? В гости приехали ребята, ученики специального училища города Сталинграда. Они исполнят танец тройка. Мне же неудобно других приглашать. А вы как раз тоже в Валенках. Ну, давайте же ну, Хорошо, давайте. Только пока Дед Мороз не будет. Хорошо. Слушайте, вам никогда не приходилось ездить в Нет, не приходилось. А вот, знаете, я как раз сейчас нахожусь в командировке. Ну? Да. Понимаете ли, я сюда приехал за репертуаром. Да? Да. В мягком вагоне даже. Ой просто не было в жестком месте. Ой, Дед Мороз! Товарищ Дед Мороз, скажите, пожалуйста, Семён Семён больше не работает? Раз да, к великому нашему счастью, больше не работает. Уволили за безобразие! А как же мне теперь его искать? Насколько мне известно, он переменил место жительства и находится в городе Дольске, где, по-видимому, и работает в одной из местных пивных. Благо их там много покатился. <laughs> Я только вот что не понимаю. Кто этот Брыкин и почему его Таня ищет так? Да не торопись, дай сначала расскажу о Никанор Иванович. Ну ладно, давай ничего не рассказывай. Когда Никанор Иванович выздоровел, директор пригласил его к себе и предложил ему отправиться в качестве педагога в Дольское ремесленное училище. Но ну, ты сам понимаешь, что во время войны у нас возникла огромная нужда высоковалифицированных педагогов. Старик принял это предложение как отставку. Разобиделся. Я, говорит, старый кадровый рабочий. Я не нянька, в училище не поеду. Но придя домой, постыв немного, он передумал. Если бы не война, ни за что бы не поехал. А вы, девушка, не ездите. Живете на пенсии, все тут. А тебя, дура, не спрашивай. Не ездите. Лопата... Неодушевленный предмет и так без работы ржавей. Подумаешь, работа мальчишек учить. А стариков учить еще хуже. Мне тут главное обидно. Столько лет проработать на одном месте. И вдруг, здрасте, пожалуйста, в какой-то дольск посылают. Дольск! А ты чего так обратно? Так Виндольска-то тот самый город. Какой тот самый? Да нет, мне просто про него рассказывали. Очень говорят, хороший город. А чем же это он хороший? пивных там много. Пивных? Ты вот что, чем глупости болтать, иди лучше в дорогу собирать сразу. с девочкой, вот так и найдем. Мальчик или девочка? Что? Что? Мальчик или девочка? Мальчик. Ну, раз мальчик, значит, вы не мастер. Пошли. Кого встречаете, ребята? Пассажиры все вышли. А вы, папаша, чего тут дожидаетесь? Да вот дожидаюсь, когда у нас научится старость уважать. А в таком случае, пожалуйте в зал ожидания, там и дожидайтесь. Здрасте, пожалуйста. Бери. Иван Александрович, все из девятого вагона вышли, а его там не было. Странно. Ну идите работать. Так, кажется, вас величают, а -да. и удивляться нечем. Они и на вокзале-то не были. Старик, мол, сам доберется. Да что вы, Никанор Так, кажется, вас величают. Вот и сразу видно, что вы наших мальчиков не знаете. А это интереснейшая публика, доложу вам. А девушка говорит, что они урубочки. А ты молчи, когда взрослый разговаривает. Никанор давайте заглянем. В мастерскую. Посмотрим, как они работают. Особенное внимание прошу вас обратить на ученика нашего Николая Леонова. Он нас сейчас временно мастера заменяет. Представьте себе. Неплохо справляется. Пожалуйста, полюбопытствуйте. <клышко> прошу вас. Кто здесь мастер заменяет? Я. Действительно, неплохо справляется. И когда эти тебе в училище не отдал, чему ты там научишься? А за стул? и не думай, и не мечтай. Чего тут плохого, девушка, если у меня своя специальность будет? Специальность? Голубей гонять. Где у нас, мочалка, то Вот она, девушка, на картиночке. Спасибо. пожалуйста. Ты вот что, брось картиночки рассматривать, прибраться надо. Теперь вы на первобаян куда-нибудь к месту пристроили, а то с ненароком. Кто там еще? Это я, ученик один. Мастер Неконор Иванович дома? Нет его, в баню ушло. А вы будете внушкой его, да? Вы, кажется, плачете? Нет. У вас, наверное, что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Почему же вы тогда плачете? А вам какое дело? Значит, мне так нравится, вот и плачу. Мы плачьте. Мы будут. Мы глупо. Подумай, шумник нашелся. В лес нахально, да еще учит. Уходите отсюда. Таня, здравствуй. Ой, здравствуй. Тем не знаю. Это ничего, Таня. Дай ему раза, иначе он все равно не отвяжет. хороший боксер вышел, потому что не признаешься, когда больно. Я вот тоже никогда не признаюсь. А знаешь, мне характер нравится этого парня. Мо. Да, но, по-моему, у тебя скорее характер, Никонор да. А у него тоже настроение было неважное, потому что он ничего хорошего не ожидал от своей новой работы. Ну ладно, закругляемся. Но действительность превзошла все. Все даже самые худшие его предположение. Мальчишки оказались озорниками, директор, как видно им, потакает, вода, как назло в бане, еле теплая, да куда то пропала, пришлось кипятить чай самому. И к чаепитию Никанор Иванович приступил в самым скверном расположении духа. Кто-то безобразие. А ну нас Оль. Что вы на нее кричите? Это я виноват. Скажите, пожалуйста, какой адвокат нашелся. Присяженный, поверенный. Господин Плевака. Я, конечно, не знаю, кто такой господин Плевака. Очень хорошо понимаю, что вы хотите тем самым Плевакой ударить меня по самолюбию. О, скажите, пожалуйста, какой самолюбие. Ты, наверное, забыл, как вашего брата за уши таскают? Я его напомню. Это вы, наверное, забыли, в какое время живете. А меня за уши даже отец не таскал. Ну, и очень жаль, что не таскал. Вот ты и вырос такой, птицелов. А ты тоже хороша. Не успела приехать, сразу же себя компанию пробрала. Вовсе не сразу. Мы с ней уже давно знакомы. Когда же этого вы успели познакомиться? В вашем городе еще, на елке. На какой такой елке? Да в жизни ни на какой елке не была. Это он мне правду говорит. Как это? вы, выходит, господин Плевак соврали. Выходит? Соврал. А ведь в комсомоле состоишь, наверное, а? Состою я, это ваше счастье. А вот Бенвенута Челлини, когда еще учеником был, так почти за такое же оскорбление пристрелил своего мастера из артебуза. Чего-чего? Я, конечно, его не оправдываю. Просто привел как исторический факт. Скажите, пожалуйста, мало того, что врать, а еще и нахал. Плевака. Плевако. Плевако родился в 1843 году знаменитый русский адвокат. Как это нехорошо получилось. Оказывается, в Плеваке ничего и обидного-то нет. Следовало уступать мастер и запрещать самодеятельность. Я был в безвыходном положении. Пойми, старик этого требовал ультимативно. Иначе если он не может отвечать за выполнение заказа, не за труд И мне, как твоему заместителю по воспитательной части, придется от каша Вот именно. Именно. Попомни мои слова, Иван Александрович. Это запрещение причинит нам немало еще хлопот. Да ведь я на это согласился, как на временную Что меру. Птицы хотят работать. Переуполнение. Ладно, попробуй поговорить с мастером. Я тебя очень прошу. Ребята, я считаю, что надо продолжать подготовку к смотру секретное место и будем тайно репетировать. А подо мы будем репетировать? Рояль-то закрыт. Ну, под вот баян. А где ты его Баян. Баян будет. Тебя дожидался. А если вместо меня дедушка вошел? Так я же видел, что ты пошла за водой. Мне с тобой надо поговорить. А почему ты вогла улез, а не в дверь постучался? А почему ты не открываешь, когда я стучу? Я к вам и вчера стучал. И позавчера стучал. А ты не открываешь. Разве не правда? Правда. Мне с тобой девушка водиться не велел. Уходи ради бога. Вдруг он сейчас придет. Не уйду. Как это не уйду? Не уйду. Не уйду, пока ты мне не скажешь. Почему ты меня врать заставила? Я с 12 лет уже не вру, сказал правду, мы на елке познакомились. А ты меня в какое положение поставила? Ведь это как получается, комсомолец и вдруг врет. А ты думаешь, если я не комсомолка, так мне врать легко? Попал бы на мое место, может быть, еще бы и не так врать стал. Ну Ты скажи, в чем дело? Не могу я тебе это сказать. Что же выходит тайна? Пускай тайна. Что же, по-твоему, мне даже теперь нельзя доверять? ты, Коля, не сердись. Придет время, я тебе все расскажу. А ты лучше мне скажи. Но ну? В этом городе ты все пивные знаешь? А ты что, видала, как я выходил? Откуда выходил? Да ты не выкручивайся. Раз уж пионичила, так сознайся. Шпионичила? Влез в лес чужую квартиру еще оскорбляешь. А зачем ты меня тогда пропинные вы выспрашиваешь? Да, спрашивай, значит, нужно. Зачем? Не могу я тебе этого сказать. Что же опять тайна? Ну, тайна. Вот почему у меня нет никаких тайн. Значит, ты счастливый. Да ты только не сердись. Что это у тебя? Это, это, это тоже тайна. <свист> Ой, дедушка, <свист> идет, <свист> что же нам теперь делать? <свист> ходите, сиди, сиди, сиди. Моя дочка. Татьяна, пошла бы в по садик, подышала бы воздухом. А нам вот с молодым человеком поговорить нужно. Так что, Садитесь, садитесь. ну я вас слушаю. Николай Иванович, да. я здесь работаю помощником директора по воспитательной части. Все мне известно. Ну, так же, конечно, известно, что я был в командировке. И вот вернулся, угу. зашел к вам, чтобы поговорить. А, собственно, о чем же? Это все по той же воспитательной части. Это, кажется, по вашему настоянию. Ребятам запретили заниматься самодеятельностью. Разве это инструмент хорошо кофе говорит? Ах, настоящий талант. И кофем картина рисовать может, а отпусть на губной гармошке басовый аккорд. который лишает ребят такого удовольствия, мне непонятно. Тем более сами-то вы я вижу большой любитель музыки. Ошибаетесь, Сергей Сергеевич. Я на этом баяне не играю. Нет, нет, нет. Храню, берегу. Каждый год на проверку мастеру таскаю, а играть не играю. Что-то вы мне все загадки загадываете, Никанор Иванович. Никаких загадок я вам не загадываю. Сидите, сидите. Значит, ничего, не беспокойтесь, не беспокойтесь. А баян этот есть ничто иное, как светлые памяти от труде. Вот тут вот на крышечке его фотография наклеена. Не желаете полюбоприцать? С удовольствием. Не могу я этого сказать, это тайна. А Одно на одного даже особенное подозрение изменю. Он под моими окнами последние дни им время шатается, а вчера его застал около дверей. Не волнуйтесь, Никонур Иванович, не волнуйтесь. А? Про кого вы говорите? Да это ваш бенвину у Колька Леонов. Кто? Коля Леонов? Никонур Иванович, вы лучше на меня скажите. Я за Колю Леонова головой ручаюсь. А я говорю вам, что он. Вы знаете, кого он себе в пример ставит? Кого? Беньвенута Челинин. А вы знаете, что это за субъект? Кто? Беньвенута. Ах да, ну как же. Это выдающийся итальянский скульптор и золотых дел мастер 16-го столетия. Сказали бы лучше выдающийся хулиган 16-го столетия. Да вот, вот, что этот Беньвенута сам про себя пишет. Налетевши на них, как бешеный бык, я четырех или пятерых сбил с ног и вместе с ними упал все время замахиваясь кинжалом. То на одного, то на другого. Вот или вот еще, пожалуйста. Сейчас, поднявшись наверх, я взял ножик, который был как бритва, и четыре постели, которые там были, я все ему искрошил этим ножиком. Так что убедился, что нанес убытку на 50 с лишним скуда. Вот кого он себе в пример ставит. А вы, молодой человек, за него головой ручаетесь. Хорошо, Никанор Иванович. Я сделаю все возможное, чтобы обнаружить виновника и вернуть вам ваш баян. Но только прошу вас, Ляр поставить на место. И никому ни слова. Вы сами понимаете, Никанор Иванович, что несвоевременная глазка может только повредить. Хорошо, Сергей Сергеевич. Сейчас поставлю. Не, не может быть. Да нет, я никогда не поверю, что украл Леонов. Смотри, смотри, как тебя забрало. А, говоришь, сюжета нет? Да нет, так, конечно, ничего особенного. Ну ладно, рассказывай. Потерпи, потерпи, в антрахте, да скажу. Да ну? Тише, тише, номер начинается. Учащиеся ремесленного училища номер 13 города Магнитогорска Люба Ходоровская и Володя Ломакин исполнят акробатический вальс. Больше тоже из ваших ремесленных училищ. По-моему, вы писатель. Грамотный, вы прочтите. учащиеся ремесленного училища номер 13 города Магнитогорска. Она браковщица, он Занимается в кружке полтора года. Вопрос не иметь. Коллектив учащихся Украинской ССР исполнит украинскую народную песню «Ганзя». кто Это замашки детективного писателя. Продолжение будет в следующем номере. Нет, я продолжение хочу сейчас. Ну, хорошо. Итак, Оля Леонов решил посвятить своего друга Федю Капустина в свою тайну. Ну, мне вот сюда. Бивной! Ну, а что ж такого? Понимаешь, в чем дело? Я всех буйнистов в городе обедал. Не дают. А вот в это бивной нашелся один симпатичный, долбаян. Сравнительно дешево взял. 10 рублей за час. Ну, когда каждый ты поищешь, всегда хороший человек найдешь. Точно. Смотри, Таня. Теденька, пошли. Давай, давай, давай. Слава Богу, наконец-то я вас нашла, не певная я бегала, взрослый день. Семен, ну, Семен. а, милочка Семенович, с вами какая-то маршая здоровья. Раз со мной? Смотри. Тебе чего не домедок надо? А это вы меня не узнаете. Первый раз да. начинаете вы начинаете. Начинается Слушай, девочка, ты кино. Жила-была девочка, смотрела? Смотрела. Ну так вот смотри, как бы я тебе вторую серию не показал. Жена-была девочка, да вся вышла. Тут. Не решай, вы всех разговариваете. Вот вы тебе та самая девочка, у вы баян украли. Там, там, Позвольте, Позвольте, стартовать. Это, можно сказать, дитя, сородыш, а вы с ней как со взрослой дамой разговариваете. Дитя моя, подойди. Подойди и скажи мне, как пожилому человеку, как служителю мель Что может быть у тебя общего с этим человеком? Я Семену Семеновичу баян давала, а он, мне отрекается. Да откуда же у тебя у первой ступени баян? Это не мой, а дедушка. А, значит, у дедушки баян с цифрой. Вы, вы Нет, это целая история. Когда у меня девушка чуть не умер, Докторы говорят, питание, питание, питание, а тут соседка мне и посоветовала. Все равно у твоего девушки баян без надобности стоит. Ты не беги в клуб Семен Семеновичу Брыкину. Он как раз свой баян пробил, а здесь футляр остался. Впервые слышу, чтобы Семен Семенович пил. Впервые. Что, я враг своему здоровью? Ты инфузория меня, видно, с кем скута. скутала. Как же скутала? Помните, я вам баян принесла, а мне, вы мне 500 рублей дали. Позвольте, позвольте, дитя мое, впервые слышу, чтобы Семен Семенович кому-нибудь 500 рублей дал. Честное слово, да. Ну если дал, что ж ты хочешь. Да, да ты, ведь я же ему дала баян не на совсем, а только на месяц, пока мне с дедушкой поправляться не начинал. А дедушка твой, так сказать, дал дуба. Значит, помер, да? Ой, нет, вы издал. А вы сделали, что ж ты хочешь, что ж тебе нужно было? Он мне вместо баяна кирпичи наложил. Ну как кирпичи? Так, три штуки в завал. порядок. Ну, порядок. Не порядок. Пиво хочешь пивать? Ой, что вы, я не пью. Ну да, расступай. Ступай, спай. Да как же ведь обоянка? Ступай сюда, дитя моя. Хрома, хрома, хромай отсюда, хромай, пока я тебя за клевету не привлек. К сороку! Коля, как ты думаешь? Что она там так долго делает, да? Не знаю. Может быть, она про нас и спрашивает. Смотри, идиот. Ее там кто-нибудь обидел. Ты знаешь что? Иди в пивную, спроси Брыкина. Отдай ему баян, скажи от Леонова. А я побегу за ней и узнаю, в чем дело. Ты там пошли ту кто ее обидел. Потому что защиту прошел, теперь нападение прорабатываем. Ладно. А свитаня, почему ты плачешь? Опять тайна. Ну скажи, кто обидел? И Таня все рассказала Коле. И как она в тайне от больного старика отдала его боян на прокат пьянице боенисту и как на полученные деньги покупала там всякую телятину, курятину, и как в конце концов баянист обманул ее. Так почему же она сразу не сказала обо всем тут же, деду? А. а ты вот представь себе, что тебе сейчас 14 лет, и с тобой приключилась такая история. Ты бы рассказал? Я, нет, я, пожалуйста, не рассказал. А. В сценарии да, всё-таки... Ты... Постой, Сергей, да сценарий еще далеко. Я тебе пока жизнь рассказываю. А что там будет у тебя в сценарии, я не знаю. Но вот а в жизни Тане пришлось очень несладко. Ты подумай только. Тут же в комнате стоит футляр печами. кирпичами, и старик каждую минуту может открыть его и обнаружить пропажу. Кон я ее уже обнаружил. Но ведь Таня-то об этом ничего не знает. Ага, значит, он ей ничего не рассказал. Да, он обещал Сергею Сергеевичу никому ни слова. А тогда мне интересно, как реагировал Коля. Коля, Коля вот не стал, как мы с тобой допытываться, у бедной девочки, почему она не рассказала все деду, а просто очень горячо все принял к сердцу, к ее горе, и тут же вечером на первой тайной репетиции предложил ребятам не отдавать, Боян Брыкину, а возвратить его Тане. Ну, а ребята? Что же нам предлагает товарищ Лёв? Он предлагает отдать Боян Таньке. Значит, не репетировать. И, проще говоря, потерять всякую надежду попасть в Москву. А ты что предлагаешь? А я вот что предлагаю. Боян Таньке не отдавать. Почему это мы должны вручать какую-то глупую девчонку? Да она даже не из нашего училища. Вот с такими-то рассуждениями, как у тебя, хорошо на фронте санитаром работает. Подполз к крайному, посмотрел и ползи обратно. Пускай, дескать, лежит. Витральный тоже не из нашего полка. Здорово он тебя подделал. А я на это больше скажу. Я не Колька И в танке санитаром не нанимался. Много он тебя срезал. И действительно, что же это получается? Сколько трудов положили, деньги копили, директор обманывали. И вдруг ни с того ни с сего здрасте. Тут тебе не здрасте, а прощать получали. Вот именно прощай, Москва. И все лишь потому, что Кольке в биографию хочется попасть. Вот она выставляется перед мучкой мастера. Колька. Тебя а тебя оскорбляет, то ты молчишь. Ладно, пускай. Ну ты как знаешь, а я молчать не могу. Вызываю тебя за оскорбление Леонова, на беспощадный, товарищеский босс. Ну и по очкам, а до нокаута. А что такое нокаут? Нокаут. И ни о чем не думать. Ну пусть у нас совести нет, а чего же он предлагает? Отдадим воему мастеру, он, конечно, сразу подумает, что мы его украли. А мы ему все объясним. А тогда танки нагорит. Ну и пускай нагорит. Хорошо тебе говорить, пускай. Вот побыл бы на ее месте. Баян, а то ведь это память. А что Колька предлагает? Уходит что хуже на Ведь Колька предлагательный а баян не мастеру, а танки. Пусть она его на место тихонько положит, никто ни о чем и не, не узнает. деньги 600 рублей. Будто я без водоаппарата жить не могу. Прибавь мои 500 рублей. Обойдусь временно без велосипеда. Молодец, Сергей. Возьмите серьезно. наши деньги. Смотри, девчат раскошелились, а? А ты зачем? Сергей, Ведь Сергей, ты же с нами не репетировал. А мне еще проще, я в Москву не собирал. Ну как же, ведь ты же на боксерские перчатки копил. Какой же боксер без ну, чего? привязался? Вот узнаешь, какой я боксер, все равно вызов не отменяю. Три тысячи двести рублей. Ух ты, как радуется. А чего радуется? Когда он забоял, просит десять тысяч рублей. Десять тысяч. Что же нам теперь делать? Вот тебе и выкупили. Вот оно, Колькино предложение, как след меня вдумал, пусть он сам теперь и решает. Простите, он, Семенович, что опоздал. Ну, я вам за эти лишние полчаса, как за час оплачу. Смотри, чтобы у меня больше этого не было. Что Симон, больше этого никогда не будет. Последний раз. До свидания. Семенович. Будь здоров. I'm coming here. <laughs> Нигде никак не могу найти. А хочешь, я скажу, где ты век потерял. Где, Сергей Сергеевич? У мастера. Правильно! Это, наверное, когда последний раз я был у Тани. Каких мер не принимаете и меня тормозите. А вы что ж, до сих пор еще подозреваете, Николая? Подозреваете? А вы что ж до сих пор еще сомневаетесь? Нет, Никонор Иванович, теперь уж не сомневаюсь. А ручаюсь, что Коля ни в чем не виноват. Как, как не виноват? Никонор да Иванович. Как же они... Я вот что случилось? Почему вы сюда пришли? А куда мне идти? Обокрал ваш ученик, Николай Леонов. Вот, слышите, слышите, слышите? Никонур Иванович, успокойся. Что у вас украли? Орудия. производство, последние достояния. Мой баян. Баян, вот. вот. Что вы теперь скажете, Сергей Сергею Николай Иванович, ну успокойся, ради Бога. Скажите толком, как это произошло? Минуточка, Минучка, что вещалось? Взял балян. А вернул. Кирпичи. <свист> кирпичи! А вы, а вы, а вы чего радуетесь? У человека несчастье, а он радует. Так как же мне не радоваться-то? Ведь он у меня тоже украл. Чего? Боян, да ну. Да, да, и тоже положил. Чего? кирпичи, чего? <свист> <свист> вот он вас, бедвинул. Дираф, бедвинут. Петраф. После работы собрать всех учащихся в красном уголке. Ребята, мне очень больно и стыдно объяснять, зачем я вас сюда собрал. Позорное пятно легло на наше училище. Среди наших учеников появился бор. Леонов, подойдите к столу. Николай Леонов, вас обвиняют в краже. Может быть, тебя зря обвиняют. Может быть, тут какое-нибудь недоразумение. Ты объясни, в чем тут дело? Нет, я не отрицаю. Я действительно выкрыл их Боян. Ну, вот, вот, пожалуйста. Ну, факт выкрыл. Почему? Потому что он сам же жулик. Да, стоп! Ты соображаешь, ну, что ты, ты говоришь? Ты успокойся, Факадора. Ну, я постежу, что жулик. Нам про него все Таня рассказала. Каков он, есть человек. Какая, Таня? Ваша внучка. А ты минус, а сейчас за них сделаем? Что, что же это такое получается? Не, не волнуйтесь, Никонор Иванович, не волнуйтесь. Нет, нет, нет, оставьте. Оставьте меня! Вы подумайте, подумайте, только что творится. Я за свои 60 лет много разных людей видел. Ну, И преступников не, видел. Не, конкурс, вы не так Закостенял их, Не видел? Вы обратите внимание! Обратите внимание, ведь он боянка вынул! Одно место баяна-то. Чего положил? Вот. Чего? Что же это? Сергей Сергеевич. Нашелся. Нашелся. Фух, нашелся. Покорнейший благодарю, товарищи, за скорый ронс. А я уж, признаться, думал, не видать мне моего баяна. Привет. Нет, нет, нет, позвольте, позвольте, куда вы? Не могу задерживаться. Сеанс. Да, это же мой баян. Как же ваш, когда мой? Смотри, пожалуйста, свой баян у него украли. Так он на чужой зарится. Старый как? чужой. Как чужой? Старый человек, а, между прочим, жулик. Это он, девушка, кирпичи наложил. И кирпичи-то что, девочка, а помнишь? Да так вы смейте, это же не ваш вояк. А, а, Дайте сюда, Тебя чего не домерок. дальше, ты, конечно, Сергей сам догадался. Когда Никанор Иванович все узнал и убедился, сколько благородства и какая большая требовательная совесть живет в душе этого мальчика, он три дня ходил задумчивый и рассеянный, а на четвертый день пригласил к себе всю компанию. Ведь у нас у стариков известно, какое зрение. Далеко хорошо, видать. А вот что под сам носом, как в тумане. Вот по этой причине мне и очки прописали. Да видать, не тот номер. Проглядел я, что под сам носом-то моим творится. Проглядел я вас, родные вы мои. Ну да, не затем я вас собрал, чтобы речь вам произносить. А? Ну-ка, Коля, поди к сюда. Нате, владейте. Как можно, Никоноровна? Ведь нам же Таня все рассказала. Бери, Коль, бери! Ведь вы нам дарите самую свою дорогую вещь. Вот и ошибаетесь. Эта вещь не моя, а ваша. А -а -а -а. Выполняю волю моего покойного друга, передаю ее в достойные руки. Вот ведь как оно получается, родной ты мой, биньменут челиней. Зачем вы, девушка, его так называете? А зачем? Что он действительно... Золотых, да каких еще золотых дел мастер. Нас улица шумом встречала, звенела бульваров Литва. тупая подводы вокзала, Шептали мы, здравствуй, Москва. Мы идем, мы поем по воле города. Бульбору...